Супра G68. На креспе в хвост. Начинаем движение. Поиск спутников закончен. Ну что, за похоронной процессе? Сейчас работает на тебе лицо. Суп про G68. Крис П хвост. Снова прошивкой Крис. Крис